Итак, приветствую вас, ребята. С вами Дмитрий Трубин и моя рубрика «Отвечаю на». Давайте все-таки разберемся в таком каверзном вопросе, как многие рукоборцы советуют, надо получать микротравмы связок и сухожилий на тренировке. Аналогично ответ будет «нет». Нельзя этого делать, нельзя этого допускать, так как после полученной микротравмы, какая бы ни была травма, это травма. Сухожилие либо связка, она не станет сильнее, она станет наоборот слабее. Почему? Потому что, да, при получении травмы, верхняя часть микротравмы, травмы, микротравмы верхняя часть сухожилия, связки, она утончается, идет разрыв верхних волокон, и на этом месте нарастает такой бугорок, так называемый мозоль. Да, она становится там толще, но от этого она теряет свою эластичность и слабеет, поэтому занимайтесь правильно.